Всем привет остальным здравствуйте, в этом видео я покажу вам как поменять шрифт в CSGO. Перед началом видео я бы хотел спросить, у вас нравится ли вам такая обработка голоса или вернуть предыдущую, где толком не было никакой обработки. Обязательно дайте знать об этом в комментариях и также напишите какой шрифт вам нравится больше всего. Но мы переходим к замене шрифта и первое что нам нужно сделать это найти, скачать и установить шрифт, который вы хотите видеть в игре. Далее нам нужно перейти в локальные файлы игры, CSGO панорама. Panorama. Здесь советую скопировать папку fonts, дабы у нас была возможность откатиться назад в случае если вы что-то сделаете не так или захотите вернуть старый шрифт. Прикидываем сюда файл с уже заранее установленным шрифтом и переходим к настройке. Нам нужно открыть файл fonts.conf. И найти абзац со строчками фонд паттерн. Находим строчку с текстом v и пишем там свой формат файла. В моем случае это ttf. Мне кажется это самый популярный формат. Но у вас может быть другой. Чтобы его посмотреть, нам нужно нажать по файлу со шрифтом правой кнопкой мыши, свойства и там он будет написан. Строчки ниже нужно написать название файла шрифта, а нижние две просто удалить. Сохраняем изменения и идем в описание видео, где копируем текст, который нам нужно вставить в самый низ выше строчки Конфиг. там нам нужно поменять текст названия шрифта на собственно название шрифта чтобы узнать название шрифта нам нужно кликнуть по нему два раза левой кнопкой мыши и в строчке названия шрифта будет написано его название всего таких строчек 6 и каждую мы должны изменить после чего сохраняем и закрываем файл теперь мы можем заходить в CSGO и довольствоваться новым шрифтом если у вас не применился шрифт Пересмотрите видео внимательнее. Скорее всего, вы что-то сделали не так. Что ж, на этом все. Попрошу еще раз написать в комментарии, какая обработка голоса вам нравится больше. Благодарю тебя, что досмотрел ролик до конца. Ставь подписку и лайкайте на канал. Всем пока, а остальным до свидания.